Друзья, привет! И сегодня у нас на обзоре обновленный Beholder EC1 и абсолютно новый Beholder DS2. один из любимейших в России трех осилых стабилизаторов, а именно модель Beholder EC1, недавно была обновлена, а также выкатили абсолютно новую версию Beholder DS2A. Итак, давайте быстренько по обновленному EC1. Итак, что же изменилось? Внешне стабилизатор остался таким же, но изменили начинку, а именно добавили поддержку приложения через Bluetooth, с помощью которого вы можете настраивать и управлять стабилизатором. Побольше о приложении мы с вами поговорим на обзоре нового Beholder DS 2A. Отличить обновленную версию старого DS 1 от обновленного вы можете по кейсу. Старый Beholder приезжал вот в таком вот глянцевом пластиковом кейсе, а новый приезжает вот в таком вот полужестком тканевом сереньком. Именно по нему вы сможете определить, обновленная эта версия или нет. Поскольку та версия, которая приехала к нам, не на коробке, ни в инструкции, ничего о Bluetooth-приложении сказано не было. В остальном стабилизатор остался также прекрасен, с максимальной грузоподъемности до 2 кг. Итак, давайте посмотрим повнимательнее на абсолютно новую версию Beholder DS2A. Ручка абсолютно такая же, питание абсолютно такое же от трех элементов питания литий-ионных. Время работы стабилизатора такое же, от 8 до 10 часов. Но что же поменялось? Фронтально мы этого не заметим, но если я разверну стабилизаторы профиль, вы это сразу же заметите. Давайте повернем старый EC1 и разверну новый DS2A. Как видите, планка, идущая к одному из моторов, стала гораздо короче, а сам мотор расположен под углом и ниже. Это позволило уменьшить саму конструкцию стабилизатора, а также, когда вы управляете стабилизатором, Мотор теперь не загораживает монитор. Помимо этого, такое расположение мотора очень положительно повлияло на перевод стабилизатора в низкий режим. Давайте я вам покажу, как это было на старом стабилизаторе. Для того, чтобы перевести ручку над камерой и снимать низко, нам необходимо было сделать вот такое вот движение. Быстро и плавно это сделать довольно тяжело, поскольку приходится перекидывать руку и делать довольно резкое движение, при котором возможно разного рода колебания камерой. Давайте посмотрим, как это сделано на новом стабилизаторе. На новом стабилизаторе у нас нет необходимости делать переворот через бок, а мы можем более естественно и привычно просто наклонить его вот так вот до конца. При этом расположению мотора ближе к ручке, Мотор не перегораживает нам объектив и не бьется об него. А переводы от верхнего режима к нижнему происходят гораздо более естественно, натурально и плавно. Это можно сделать абсолютно во время съемки. Очень легко, плавно и быстро. На старом стабилизаторе мы не могли так сделать из-за того, что мотор расположен очень высоко. И при попытке наклона мы столкнулись с тем, что мотор будет биться, либо загораживать наш объектив. Как по мне, такое маленькое улучшение очень положительно сказалось на эргономике, а также на функциональности стабилизатора. Благодаря этому маленькому изменению вы можете теперь делать гораздо более плавные, четкие и простые имитации, например, подъемов крана, а также быстрые переходы в нижний режим над для того, чтобы поснимать над землей. Скорее всего, именно из-за этого изменения, а именно увеличения нагрузки на этот мотор, пришлось пожертвовать грузоподъемностью. Грузоподъемность, в отличие от EC1, упала с 2 кг до килограмм кг. Но и этой грузоподъемности вам совершенно спокойно хватит для того, чтобы загрузить сюда 5D Mark III с небольшой оптикой, либо Sony A7 с довольно серьезной оптикой. Также, несмотря на весовые ограничения на бумаге. Из наших экспериментов Beholder способен выдержать немножко больше вес. И у конкурентов, у которых также написано килограмм 800 или 2 килограмма, не справляются с довольно длинными объективами, а Beholder их удачно стабилизирует. Также из изменений на двух моторах у нас появились ограничители вращения. Теперь моторы вращаются не на 360 градусов, а на 320. Поставлены они в избежание неправильных вращений. Но при большой необходимости их можно выкрутить. Они крепятся всего лишь на одном шестиграннике каждый. Также правая часть моторов, которая крепится к самим каркасам, стала намного меньше. Практически в три раза меньше. Благодаря всем этим изменениям в конструкции, вес голового стабилизатора стало почти на 250 грамм меньше, что в конце многочасовой съемки положительно скажется на ваших руках. В остальном этот стабилизатор практически идентичен предыдущему EC1 и обновленному EC1. Ручки выполнены также хорошо, эргономика абсолютно такая же, функционал кнопок абсолютно такой же, наличие функций вшитых в стабилизатор абсолютно такие же. По умолчанию вшито 5 режимов. Первый режим. Режим полной блокировки. Здесь стабилизатор держит полностью все оси вне зависимости от того, что вы с ним делаете. Второй режим переключается двойным нажатием на кнопку переключения режима. Здесь уже разблокируется ось вращения за горизонтальными поворотами ручки. В третьем режиме разблокируется слежение также по наклонам. В четвертом режиме разблокируется также и ось наклонов. А пятый режим позволяет вам задать точку старта и точку конца, и за заданное время через приложение стабилизатор повторит полностью эту траекторию. Посмотрим ближе на Beholder. На ручке у нас имеется кнопка переключения режимов, кнопка включения и выключения, пятипозиционный джойстик, который мы можем наклонять камеру вверх-вниз и поворачивать ее влево-вправо. А также в любом режиме одиночное нажатие на этот джойстик вернет его в горизонтальное положение. У кнопки переключения режимов, помимо переключения между пятью режимами, есть режим быстрой калибровки. Для этого мы ставим стабилизатор на ровную поверхность и сжимаем кнопку на 6 секунд. После чего наш стабилизатор автоматически калибруется в горизонт по раме и крепежам камеры. Крепится она через площадку, площадку стандартного Манфрота 577, через винт четверть дюйма. Площадку можно регулировать по двум осям. Также имеются регулировки непосредственно на самом корпусе для того, чтобы правильно настроить стабилизатор. Как настраивать стабилизатор перед началом работы? Для этого в выключенном стабилизаторе, после того, как вы прикрутили камеру, необходимо по всем осям подстроить положение камеры так, чтобы нагрузка на моторы была минимальной. Как это проверить, как этого добиться? Во-первых, камера должна держать горизонт, никуда сама не заваливаться. А также самым важным, что при наклоне и изменении камеры в любую сторону, она должна оставаться в этом положении. Ее не должна никуда перекашивать, наклонять саму себя. Именно так вы поймете, что ваша камера сбалансирована на выключенном стабилизаторе максимально правильно. Для проверки вот этой оси мы наклоняем стабилизатор и проводим тот же самый тест. Если никуда ничего не уползает, значит все отстабилизировано правильно. Лишних нагрузок на моторы драгоценные не будет. Ничего не будет вибрировать и издавать неприятных звуков. После того, как вы убедились в том, что вы настроили все верно, можно включать стабилизатор. Также на ручке имеется 3 отверстия, 2 четверть дюйма по бокам ручки, а также 3 восьмых снизу. Также для перепрошивки и дистанционного управления через шнур. На ручке имеется два отверстия. Одно из них микро USB, второе мини-USB. Над кнопкой переключения режимов мы имеем, небольшой... мы имеем небольшой дисплей, на котором при включении стабилизатора отображается логотип Beholder, а также мы будем видеть, в каком режиме мы работаем, а также в какое направление мы с помощью джойстика направляем наш стабилизатор. Перед просмотром тестов стабилизатора, а также о работе. С мобильным приложением не забудьте подписаться на наш канал а также поставить колокольчик чтобы не пропускать свежие новые обзоры и новости фотоиндустрии снизу к бихолдеру я присоединил планку и на эту планку мы посадим еще один фотоаппарат и там и там будет работать оптическая стабилизация но верхний фотоаппарат будет стабилизироваться посредством трехосевого стабилизатора а нижний будет имитировать тряску от рук давайте пройдемся по нашей парковке и проверим как это работает Итак, давайте поговорим немножко о мобильном приложении. Поскольку эти стабилизаторы буквально недавно вышли, информации о них практически нет, нам пришлось немножко потрудиться, чтобы найти приложение для Beholder. Поэтому, если вы уже счастливый обладатель Beholder EC1, либо DS2A, но не можете найти приложение, проходите по ссылке в описании и скачивайте приложение. Итак, быстренько о приложении. Приложение, мягко говоря, замороченное. В нем есть даже Переключение нескольких режимов, будь то вы начинающий, эксперт, разработчик. В каждом режиме вам открывается разный спектр настроек. Через приложение вы можете осуществлять дистанционное управление, а также огромное количество настроек. Также, к сожалению, пока что только на айфоны доступна функция следящего режима за лицом. Для этого вы телефон с включенной камерой внутри приложения крепите его поверх фотоаппарата, и телефон отслеживает лицо человека в камере и передает управление на сам стабилизатор. Также есть огромное количество настроек, мониторингов со всеми показателями, дистанционное управление, мониторинг заряда батареи, переключение между профилями, Остановимся поподробно на дистанционном управлении. Управление здесь представлено имитацией джойстиков. Что мне понравилось, в зависимости от удаления джойстика от центра, будет и меняться скорость поворотов. Если мы слегка отклоним, стабилизатор будет поворачиваться медленно. Чем дальше мы отклонили, тем быстрее будет наклоняться, либо поворачиваться стабилизатор. Также есть очень интересный режим управления стабилизатором посредством наклона вашего телефона. К сожалению, я не нашел, как настроить более плавный ход при работе в этом режиме, но режим очень интересный. Правда, я слабо представляю, где его можно воспользоваться. Но Выглядит и ощущается это довольно интересно и свежо. Ни в одном другом приложении для трех стабилизаторов я такого не встречал. Итак, давайте подведем итоги. Из положительных изменений появилось приложение и встроенный Bluetooth в обе модели. Мы можем теперь управлять и тонко настраивать стабилизатор с нашего мобильного телефона. Причем настроек огромное количество. Затем стабилизаторы обзавелись новыми чехлами, очень приятными и удобными и довольно функциональными. В остальном модель ec 1 осталась та же самая, такая же грузоподъемная, такая же прекрасная. А вот новая модель DS-2A стала интересней и удобнее за счет другого расположения для одного из моторов, но немножко потеряла в грузоподъемность. Также обзавелась ограничителями вращения для двух моторов. В остальном она переняла все те же черты, что и предыдущие модели. Из минусов, что мне не очень понравилось. Мне все также не очень нравится толстая ручка у стабилизаторов. Лично мне долго ее держать не очень удобно. Мне гораздо удобнее трубки потоньше. И также за счет того, что ручка толстая и короткая, ее есть возможность удобно держать только одной рукой. А мне хотелось бы все-таки держать стабилизатор двумя руками, и чтобы вес стабилизатора и камеры распределялся на обе руки. Я бы меньше уставал и имел бы больше контроля при использовании этого стабилизатора. Дальше. Несмотря на то, что я, казалось бы, настроил все правильно, периодически я чувствую некие мелкие вибрации и звуки вот в этом моторе. Причем я это замечал в обеих моделях. Если кто-то знает об этом подробнее, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Возможно, где-то я сделал что-то неправильно, либо это просто особенность линейки Beholder. Насчет мобильного приложения. Нам потребовалось довольно много усилий, чтобы, во-первых, найти это приложение, потому что в его названии нету ничего подобного на название Beholder или компания ICANN. В Гугле никак это не ищется, и на сторонних сайтах BNH и Amazon тоже информации не было. Для этого нам пришлось написать производителям, и уже они нам кинули подробную инструкцию о приложении и о том, как он называется. Само приложение мне показалось слишком замороченным. То, что мне бы понадобилось Дистанционное управление работает довольно хорошо. Единственное, вот тот режим управления положением телефона работает слишком резко и недостаточно плавно, это хотелось бы в будущем изменить. Из двух моделей лично я выбрал бы именно DS2A за счет его расположения мотора и более простого перевода в вертикальный режим. Благодаря этому изменению гораздо проще имитировать кран, чем бы я пользовался довольно бы много. На этом все. Я надеюсь, обзор был довольно полезным. Не забывайте заходить к нам на сайт, подписываться на наши видео, а также приходить к нам в гости. Увидимся!